здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию краткий обзор астрологической погоды на период движения венеры по знаку рыб с 25 февраля по 21 марта 2021 года рыбы 12 знак завершающий зодианг основной принцип знака рыбы размыть границы все смешать и вырваться из оболочки физического мира Задача Рыб – жить в реальности, а не в своем фантастическом мире. Миссия Рыб – принять связи, контакты и передать дальше, способствовать процессам, определяющим динамику развития. Следующим после Рыб идет знак Овна, что указывает на новый цикл, новый виток, нового уровня развития. Главный управитель знака Рыбы, Нептун, движется по этому знаку с 2011 года и выйдет из этого знака 27 января 2026 года. В этот период нет четкой структуры материального мира. Нептун дает размытые пределы, границы. Основные характеристики Нептуна ⁇ интуитивность, обретение веры, духовность. Второй управитель Юпитер. Планета большого счастья в астрологии. В 2021 году движется по знаку Водолей. Видео по этому транзиту есть на моем YouTube-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. 25 февраля в 15.12 по киевскому времени в Венера приходит знак Рыбы. Это одно из сильных положений Венеры. Экзальтация. А это значит, что весь период прохождения Венеры по знаку Рыбы будет благоприятен для любовных взаимоотношений, финансовых дел, творчества, красоты. Чувства становятся нежнее, изящнее, глубже. Начиная с 25 февраля и до 21 марта, это будет прекрасное время для душевных разговоров, романтических отношений и творческого вдохновения. Жертвенность, ранимость, чистота помыслов и возвышенность чувств будут присущи этому периоду. Возможно, в это время вы узнаете тайны личных любовных историй, которые были скрыты от вас ранее. Или кто-то откроет вам свое сердце и признается в любви. А может быть, вы полюбите и испытаете весь спектр прекрасных чувств. Ваши любовные отношения становятся ярче, обретают глубину. Но также вы можете столкнуться с разочарованиями, если партнер не соответствует вашему идеальному образу. Поэтому для некоторых это будет период душой, душевных переживаний и внутренних эмоциональных конфликтов. В период прохождения Венеры по знаку Рыбы – Увеличивается количество желающих отвлечься от повседневных забот. Раскрытие своего творческого потенциала сейчас придется как нельзя кстати, так как поможет преодолеть желание уйти от проблем с помощью алкоголя и других средств, меняющих сознание. В этом вопросе поможет музыка, литература, рисование, фотография, рукоделие. Нептун – управитель рыб. Усиливает качество Венеры, способствует каким-то нереальным желаниям, позволяет выйти за рамки обыденности и посмотреть на все происходящее под другим углом. Очень хорошо провести эти дни в кругу единомышленников или совершить поездки по необычным или духовным местам силы. Сотрудничество, начавшееся в этот период, даст... Общественный и финансовый успех. Но следует учесть, что с 4 марта Марс войдет в знак Близнецы, принесет напряжение по качествам планет, движущихся по рыбам. Из-за вспышек ревности, недоверия, эгоцентризма могут возникнуть эмоциональные трудности в любви и в любых взаимоотношениях. Женские и мужские энергии будут находиться в напряженном состоянии. Инстинкты активны и необходимо будет постараться владеть собой, чтобы не испортить партнерские отношения. Отдельное видео о транзите Марса по знаку Близнецы выйдет на моем YouTube-канале в начале марта. Посмотрите, пожалуйста. 3 марта Венера в гармоничном аспекте с Ураном дает раскованность, естественность. Ощущение свободного полета в любви. Способствует укреплению дружеских отношений и эффективной коллективной деятельности. Происходит обновление чувственного восприятия мира. Появляется новизна, свежесть чувств. Неожиданное творческое проявление только приветствуется. Оригинальные планы воплощаются в жизнь». Неожиданные знакомства, увлечения, романтические приключения могут привести к разрыву старых связей. Также возможны непредвиденные развязки любовных историй. В начале марта появляется много необычных контактов, романтических встреч, предложений, партнерства. И вообще происходит укрепление любых союзов. В своих суждениях и действиях по отношению к окружающим необходимо руководствоваться идеями равноправия. 13 марта в 12.21 по киевскому времени новолуние в знаке рыбы усилит все внутренние переживания и душевные томления. Хорошо в этот день побыть у воды. Это может быть море, озеро, речка, пруд – Этим вы притянете гармонию в свою жизнь. Появляются прекрасные возможности начать все с чистого листа, особенно в сфере любовных взаимоотношений. Более подробно об этом новолунии расскажу в отдельном видео. Появится на моем YouTube-канале в начале марта. 14 марта Венера соединяется с Нептуном. При этом уже ощущается напряжение от Марса, который перешел в знак Близнецы. Символическая квадратура гендерных планет Венеры и Марса. Соединение Венеры и Нептуна само по себе очень глубокое и эмоционально чувственное, которое способствует погружению во внутренний мир. Но квадрат с Марсом всю глубину может взбаламутить и довести до абсурда. Могут появиться необычные фантазии, а желания могут казаться странными. Действия непоследовательные. Многие люди в середине марта становятся склонными к жертвенности и преувеличению важности моментов. Может всплыть информация об измене или обманах что создаст ситуацию замешательства и путаницы в отношениях. Опасайтесь мошенничества и краж, ошибок в финансовых вопросах. С 16 марта Меркурий в знаке Рыбы здесь имеет статус изгнания и падения. Солнце в этот день в гармоничном аспекте с Плутоном. Если вы связаны с творческими организациями, дизайном, архитектурой, скульптурой, творческими бизнес проектами финансовыми организациями то это будут хорошие дни для заключения контрактов начала новых творческих проектов которые принесут в результате хорошую прибыль партнерские отношения выйдут на новый уровень развития основой успеха становится душевная близость взаимная забота благотворительность эти дни благоприятны для решения вопросов совместных финансов, долговых обязательств и пересмотра негативных моментов в работе. Начиная с новолуния 13 марта, благоприятный период для заключения официальных союзов, помолвок и проведения свадеб. Вообще период с 25 февраля и весь март – это время любви чувственных удовольствий глубинного восприятия жизни и приятных событий несмотря на то что внешний фон достаточно напряженный весь год доминирует квадратура уран сатурн что приносит определенные сложности я ранее выпускала видео на эту тему ссылка в закрепленном комментарии 18 марта венера в гармоничном аспекте с плутоном Внешность и любовь приобретают огромную власть, способствуют творческому самовыражению. Также это приносит мощные переживания, а также магнетическое притяжение между партнерами. Увеличивается количество измен, многие хотят трансформировать свои чувства. Очень трудно сдержать свою чувственную природу. В этот период даже обычные взаимоотношения склонны вызывать более обостренную реакцию, которая может привлечь пристальное внимание окружающих. Когда Меркурий перейдет в знак Рыбы, начнется хороший период для работы с огромным количеством людей, для осуществления социальных, культурных, гуманитарных программ. 20 марта день весеннего равноденствия солнце переходит знак овна а венера так и не догнала Солнца в рыбах точного соединения не произошло с одной стороны это хорошая возможность изменить отношения если вас что-то не устраивает можно зафиксировать желаемый темп развития и достичь договоренности уже после дня весеннего равноденствия но, с другой стороны, некоторые связи, начавшиеся в период Венеры и Солнца в знаке Рыб, после 20, после 20 марта закончатся, так и не достигнув кульминации. Видео о весеннем равнодетстве появится на моем YouTube-канале в середине марта. 21 марта в 16.17 Венера переходит в знак Овна, имеет здесь статус изгнания что вносит определенные коррективы в сферу взаимоотношений, а также в финансовые дела. Но об этом я расскажу уже в другом видео. У кого есть вопросы по личному гороскопу, если хотите понять себя и решить жизненные проблемы, обращайтесь контакты для индивидуальных консультаций на главной странице и под видео. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии. Ставьте лайки, поделитесь этим видео. Спасибо, что выбираете меня. До новых встреч, до свидания.